God, jump, oh. Пизда! А нахуй! Первая моя машина, бля, которую я покупаю с салона. Бля, хай, пизда! короче, пацаны, хочу вам огромное спасибо сказать, если бы не вы, Ну вот реально. Типа, подожди, не пай, то есть это не просто пустой пиздер, знаешь, как будто дисклеймен.